Приветствую вас! Время летит очень быстро, и у нас осталось меньше двух месяцев до мероприятия, которое мы так тщательно и с трепетом готовим. Это наш бронзовый форум easy Бизнес Комьюнити, который состоится 29, 30, 31 октября в живописной Анталии. Форум для всех участников нашего сообщества с рангом бронза и выше. Наконец-то мы встретимся с вами на целых три дня. Это будет незабываемое погружение. Конечно же, это будут эмоции счастья и радости, потому что вместе вам мощная светлая сила, и мы готовим вам незабываемое трансформационное путешествие. Сегодня мы поговорим со спикером, который будет выступать на форуме. Это очень интересный, волшебный спикер, тренер развития способностей, раскрытия потенциала и креативного мышления. Практикующий психолог и практик. Автор запатентованных иррациональных методик и практик, тренингов и программ по темам трансформационного мышления, трансформации через творчество, креативного мышления, раскрытия способностей, развития интуиции и сакральной геометрии. Создатель и единственный вдохновитель международного проекта «Жизнь как творчество». Тренер, который провела более 2000 офлайн и более 500 онлайн мероприятий. Обучилась я своим методикам более 3000 мужчин и женщин и занесена в книги рекордов Украины. И все это о прекрасной Татьяне, Татьяне Войтуш. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно вас слышать. Да, вот когда читают все эти регалии, вот прям так все, знаете, как погоны такие появляются. И очень рада, что вы меня пригласили. И я специально все свое расписание Таким образом с, с, сделала, чтобы быть вот на этом прекрасном форуме, и я с нетерпением жду, уже видела свои билеты, уже знаю, когда я вылетаю, когда я возвращаюсь, уже готовлю наряды, ну, так сказать для вдохновения, но ну, это наши женские такие, но я с большим удовольствием, с большой радостью буду на этом мероприятии, и я знаю, что многие мне уже написали, что они будут там с командами, обязательно мы будем там общаться вживую. Супер! Расскажите, а что вы готовите? Ну хотя бы чуть-чуть приоткройте занавес, а какую программу вы везете с собой на мероприятие? Ну, во-первых, я все секреты не расскажу. Сейчас должна сохраняться интрига. Но я скажу самое главное. Вы же не зря сказали, что я еще и волшебный тренер. Да? Что значит волшебство? Верим мы или не верим? Но мир устроен немножко все-таки многомернее, чем мы себе представляем. И мы можем сколько угодно логически выстраивать себе планы, их прописывать, стратегии и так далее, но будет так, как будет. А как сделать так? чтобы оказываться в нужном месте в нужное время. И э, я э, подготовила э, очень интересный тренинг, э, который поможет э, участникам понять, как правильно ставить свои приоритеты сразу в 9 направлениях и как в этом может помочь именно изи э, То есть это та деятельность, которая способна удовлетворить все девять сфер для того, чтобы человек ощущал себя счастливым, богатым, наполненным, здоровым и вот, реализованным. И обязательно я познакомлю вас пошагово, как это сделать, и как в этом каждому может помочь изи-бизи. Потому что мы же все находимся в этом сообществе и хотим, чтобы жизнь, как говорится, реализовалась максимально, и в, в этом месте можно реализовать все девять сфер. Это и здоровье, и гармоничные отношения, и мудрость знания, и э, финансы, и построить карьеру, и получить признание, и путешествовать, и э, раскрывать свое творчество, создавать большие команды. То есть это то место, где всев, всего этого можно достичь. И я расскажу, как это сделать креативно, и как это сделать настроив свой ресурс подсознание свой ресурс право полушария, как с вселенной с пространством работать чтобы оказываться в нужном месте в нужное время это никакая не мистика это во всем о чем я буду говорить есть научный подход и вы в этом убедитесь находясь на нашем А Ну, это да очень спокойно, мы, Там мы говорили, конечно, онлайн — это очень хорошо, и мы имеем такую уникальную возможность общаться в онлайн, обучаться в онлайн. Но когда мы встречаемся вживую, когда есть живая энергетика зала, живая энергетика лидеров, живая энергетика спикеров и создателей самой организации, то происходит самые настоящие э, волшебные синхронизации. То есть, знаете, вот это называется такая зона времени. То есть, ну, э, если так вот даже немножко мистически, то небеса нас слышат лучше, чем когда мы находимся в онлайне. Хотя я очень люблю онлайн. Конечно, обязательно будет. Эксклюзивная информация именно для лидеров, которые будут находиться на этом форуме. Это обязательно секреты. Вот прям секреты, секреты, которые можно будет применять в повседневной жизни. И будут, будут еще и, конечно же, такие креативные сюрпризы. Поэтому я не хочу раскрывать всех секретов, потому что... Знаете как, самый лучший экспромт <смех> это неподготовленный экспромт. То есть для, для участников это будет некий экспромт, но для меня это, конечно, будет подготовленный экспромт. И мне очень хочется, чтобы вот эти три дня вдохновили людей настолько, чтобы у них вот появились настоящие крылья за спиной, чтобы они знали, что вот они все могут, у них все получится. И когда мы обретаем именно такое состояние, то не неважно, что происходит вокруг, не важно, какой у кого кризис в голове или в стране или у партнеров и так далее. Это не имеет значения. Имеет значение наша внутренняя собранность, наша внутренняя воля, наша внутренняя вера, наша внутренняя концентрация. Это очень важные параметры, я о них обязательно расскажу и расскажу о том, что такое настоящая воля, как ее тренировать и почему она нужна лидеру, потому что лидер без воли э, вообще не может, в принципе, добиться успеха. И для этого не важно иметь образование. А, ведь многие люди, э, достигая таких вот больших вершин, они ну, звезд с неба не хватает, и не семи, не семи пядей во лбу. То есть у них может быть одно образование, может быть только школа, может быть техника, может быть вообще ну, только школа, да? То есть не у всех есть высшее образование, но у них есть что-то такое, что отличает их от других людей. И я обязательно раскрою эти секреты. Обязательно. Интересно, то есть это будет такая трансформация, да, через творчество. Да, это будет трансформация через творчество и через ну, иррациональные методик. Что значит иррациональный? То, что поначалу нам кажется нелогичным. Но, знаете, у меня вот младший сын, ему 16 лет, и мы недавно говорили о логике, и он мне сказал, что ты иногда нелогична. И я ему сказала, ты знаешь, этот мир вообще нелогичен. Он говорит, да, я уже понял, что этот мир нелогичен. А поэтому, как бы мы ни хотели, вот чтобы нам дали вот такие вот инструкции логичные, да, то есть так, так, так, так. Вот мы, может быть, все этого будем хотеть, но так не работает, работает по-другому. Поэтому наша задача попасть в некое потоковое состояние и получать свои инсайты, раскрыть, вот этот вот это состояние, когда мы э, оказываемся в нужном месте в нужное время и чудо становится неотъемлемой нашей частью. Я э, настолько каждый день со мной происходят именно такие события, что ну, я всегда э, благодарю и радуюсь потому что я понимаю что э, это в моей жизни так. но на самом деле эта синхронизация она возможна и она тренируется на самом деле она тренируется все можно натренировать абсолютно все. Это просто на самом деле волшебно. Это будет такое, такое совместное, наверное, погружение, совместная сила, энергия сознательных людей. Тем более я знаю, какая сильная у вас энергия. Это даже чувствуется через онлайн. Очень, конечно, хочется присутствовать на вашем выступлении вживую и все это испытать на себе. И, как вы уже говорили, я хочу напомнить, что это что эту информацию, которую вы получите на мероприятии, вы можете потом использовать во всех сферах своей жизни и применять эти знания всегда. Ну и, как вы говорили, будет возможность с вами пообщаться вживую? Обязательно. Обязательно. Я человек открытый и всегда готова. И многие девочки меня уже спросили об этом, написали мне в Телеграме, сказали, конечно, обязательно подходите. Вот, напоминайте, что вы писали, мы встретимся, я вам уделю время. Обязательно многие хотят поделиться уже своими результатами после использования мандал и тех вот и, и, ну, тех карт, которые я давала. Мне тоже очень интересно узнать эти истории вживую. Я доступна, обязательно я уделю время многим из тех, кто захочет этого, потому что надо же захотеть, да, нужно подойти, и я найду время, поверьте. Бывали такие у меня мероприятия, когда, например, делала диагностику по цветам и выстраивалась по 300 человек в очередь, и я успевала каждому уделить внимание, потому что это тоже важно, иногда вот… Слово, знаете, такое зерно посаженное, оно потом начинает произрастать, давать хорошие плоды, и я всегда очень радуюсь, я счастлива. Я даже и не знаю всех зерен, которые были посажены, и не знаю всех результатов, потому что они, знаете, их сеешь, сеешь, сеешь, и слава Богу, потому что, естественно, если мне дам такое, такая возможность и такой дар, то я как проводник, этого творческого дара, сею, сею, и даже если я никогда не узнаю каких-то результатах и не услышу слова благодарности, я все равно буду счастлива и благодарна, что я это делаю и буду продолжать это делать и с радостью отвечу на любые вопросы. Поэтому я доступна. Я просто безумно счастлива, что вы будете на мероприятии, и благодаря этому форуму, просто у каждого присутствующего на форуме появится такая уникальная возможность пообщаться с вами вживую, потому что, конечно, Живое общение, эта энергия, эти эмоции, когда мы все будем вместе в одном месте, это просто потрясающе. Да. Я хочу напомнить, что 29, 30 и 31 октября Анталия, всю информацию и билеты вы можете приобрести в вашем офисе и, конечно же, приехать в Турцию и вместе насладиться нашим трансформационным путешествием и где обязательно будет а, Татьяна с ее а, потрясающей программой. До встречи а, всем в Турции. Татьяна, благодарю вас и до встречи на мероприятии. Благодарю. С радостью мы все увидимся и обязательно запустим а, новую энергию, нового начала для, и для Турции, и для того места, где мы каждый из нас, где находится, и для наших команд, и для наших семей, и для нас самих, потому что на самом деле все мы связаны на уровне душ, и это очень здорово, что у нас есть такая уникальная возможность, поэтому те, кто еще сомневается, но ну, не сомневайтесь, слушайте то, что вам подсказывает ваша душа, и найдите возможности, знаете, вот все-таки надо вот попросите пространства, помолитесь, настройтесь искренне, попросите, и вселенная вам обязательно поможет, потому что если вот сейчас вы чувствуете этот импульс, что вот вы хотите приехать на это мероприятие, то все-таки следуйте зову своей души и своего сердца. Оно того стоит. Всего вам доброго. До встречи. Доброго, до встречи в Турции. Всего хорошего.